Что, ребята, всем привет! 18 сентября. Иду проверять корчашку по такой вот мели. Вон там корчашка стоит. Друзья, здесь карасики ходят, ротаны тоже ходят. Там возле корчашки тоже кто-то крутится. Так, сейчас проверим. Что там есть? Нет. на лес куда сейчас проверим потом немного либо сколько сожрет ротаны походу друзья паузу поставлю сейчас подождите вот столько вот друзья ну короче штук 30 ну и большие ротанчики вот даже можно посчитать примерно сколько вот так два четыре шесть 8, 10, 12, четырнадцать шестнадцать восемнадцать двадцать двадцать два двадцать четыре двадцать шесть двадцать восемь тридцать два штук Короче, друзья, 41 ротанчик посчитал. Ну ничего, пойдет на крупного. Ловить можно будет крупника. На крючок одевать и ловить.